Шалом, ребятки, с вами как всегда Дядя Техшоу. Сегодня я покажу вам крутую подборку товаров для вашего автомобиля с AliExpress. Ох, друзья, как же я соскучился по вам. Давай пообщаемся, какая у тебя машина? Пиши в комментарии. Нет-нет, это еще не все, сегодня вас ждет и еще один конкурс. Кто досмотрит видос до конца, там будут условия, можешь принять участие и забрать себе офигенные смарт-часы. Повторюсь, досмотри до конца, и ты 100% победишь. А мы погнали! Thank <laughs> you. Первым товаром на сегодня будет очень интересный инструмент для вашей бибики – это ручной компрессор для подкачки шин. Прелесть его в том, что он может работать как от бортовой сети автомобиля, так и от собственного аккумулятора. Приходит он в заводской картонной упаковке. В ней вы найдете инструкцию, которую, конечно же, никто никогда не читает, зарядное устройство и два аккумулятора. Ну и, конечно же, сам компрессор. Корпус пластиковый с прорезиненной ручкой для удобного удержания в руке. Также этот компрессор может накачивать мяч бассейны и так далее в общем очень крутая и полезная вещь которая накачает колесо на раз-два а мы идем далее джамп стартер это весьма популярная вещь. Она не только популярна, но и довольно-таки практичная. С ее помощью можно зарядить все, что угодно от телефона и до автомобиля. В комплекте идет само зарядное устройство, кейс для хранения, USB-переходник, разветвитель. Здесь есть как USB, так и Type-C, микро USB. Дальше блок зарядки для самого устройства. Также есть шнур для зарядки ноутбуков с кучей переходников под любой ноутбук. Ну и самое основное для чего он предназначен это шнур для зарядки авто своей задач он справляется на ура, советую всем. А вот эта вещь отлично подойдет тем, кто очень часто снимает аккумулятор. Это быстросъемные клеммы. Думаю, что все водители сталкивались с проблемой окисления клем, также с муторной работой откручивания клем. Эти быстросъемные клеммы решат эту проблему. С помощью их можно за считанные секунды одним движением руки отключить аккумулятор. Они сделаны из латуни, что не даст им окислиться и прикипеть к аккумулятору. Это обеспечит отличный контакт. Как ни странно, они держатся очень крепко и просто так не отвалят. That's этот товар сведет слова «Да она не битая, не крашенная» на ноль. Это, друзья, толщинометр. Он поможет качественно подобрать себе автомобиль. Ибо сейчас на рынке куча перекупов с мертвыми тачками, которые они выдают за конфетку. Но покупая такую конфетку с красивой оболочкой, вы, скорее всего, купите ведро. А этот прибор поможет узнать о всех проблемах с кузовом автомобиля. Да и стоит прибор сравнительно недорого — 20 долларов. При том, что другие модели могут стоить до 1000 долларов. All right. <laughs> Далее идет интересный товар, который прокачает функционал вашего авто. Это пружинка для багажника. Пружина имеет регулировку длины, что даст возможность закрепить ее в любой автомобиль. Длина полностью выкрученной пружины 23 сантиметра. Эта пружина крепится к багажнику и к кузову. После открытия багажника он сам поднимется, что не даст вам запачкать свои руки, если машина грязная. Короче говоря, очень крутой авто который обязательно должен быть в машине, если у вас нет гидроупора багажника. Какой автовладелец 21 века поймет знак ограничения скорости 40 км в час на трассе, где можно спокойно ехать 100 км и более? Сотрудники ГИБДД с каждым годом демонстрируют уникальные чудеса маскировки. На сегодняшний день список измерителей скорости огромен. Так разве можно обезопасить себя от огромных штрафов и лишения прав? Единственное решение проблемы – это радар-детекторы. Он предупредит вас о стационарной камере или хитро спрятанной треноги. Одним из важнейших критериев выбора радар-детектора является его чувствительность и возможность максимального отсеивания ложных сигналов. Кстати, этими параметрами в основном и отличаются радар-детекторы разных ценовых категорий. Как защитить автомобиль от солнца, дождя и снега? Очень просто, при помощи специального тента. Современные материалы и технологии, в свою очередь, выводят защиту автомобиля на принципиально новый уровень качества. Зонтик – это замечательное изобретение человека, которое позволяет людям защитить себя от причуд погоды. Почему бы не сделать зонтик для автомобиля? На самом деле, такой зонт уже сделан. Для чего он нужен? В первую очередь, для того, чтобы защитить кузов автомобиля от дождя и солнца. Машина меньше греется летом и на ней не остается разводов и пятен от дождя. Практичная и очень забавная вещь. Шлиф машинка применяется для отделочных работ по выпуклым и ровным поверхностям автомобиля. Все бы хорошо, но это не просто шлиф машинка, а пневматическая. Честно, даже не думал, что такое есть. Сменить шлифовальный круг легко и быстро, благодаря креплению липучка на диске. Принцип работы на сжатом воздухе предусматривает низкую пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса, а также позволяет увеличить длительность работы без перегрева. Иногда даже с мощной трещоткой не хватает сил, чтобы открутить гайку. В этом случае поможет трещотка, которая может удлиняться, увеличивая таким образом рычаг применения силы. Длина меняется только после оттягивания пружиненного крепления. Есть несколько положений для фиксации выбранного положения. Трещотка может менять сторону вращения с помощью стандартного флажка и, как обычно, присутствует кнопка сброса головки. С таким инструментом можно уже крутить не только прикипевшие или ржавые гайки на кузове, но и расправиться с колесными а длина ручки позволит подлезть в неудобные места при ремонте автомобиля. Дополнительная шумоизоляция на оклейкой основе. Сделана из пенистого материала и покрыта толстым слоем алюминиевой фольги. За счет этого не горит даже при попадании прямого пламени. Наклеивается на внутреннюю часть капота, при этом в зависимости от модели автомобиля может быть вырезано кусками или же, если позволяет место, можно наклеить целый лист. При этом во время движения улучшается акустический комфорт, так как двигатель чаще всего выступает основным источником шума во время передвижения на автомобиле. Путешествия по диким местам и комфорта понятия казалось бы несовместимые, но только не в нашем веке, когда существует столь полезные изобретения. Одно из них палатка, но необычная устанавливаемая на земле, а автомобильная, которую крепят на крыше транспортного средства. Палатка на крыше автомобиля защитит от дождя и холодного ночного ветра. В нее не залетят насекомые и не заползут перемещающиеся по земле животные. Если выпали осадки и пришлось остановиться на площадке, покрытой сырой грязью, тенты днище временного дома не придется чистить, а впоследствии стирать. Сама палатка раскладывается всего за минуту, и жилище готово. Спального места шириной 140 см и длиной 235 см вполне хватает, чтобы участник поездки мог выспаться с комфортом. Примечательно, что ни матрас, ни спальные принадлежности после сна убирать не придется. Палатка так устроена, что все остается внутри, и место в салоне или багажном отделении машины не требует. Пневмоупоры для открытия капота и удержания в открытом состоянии. Комплект содержит в себе две упоры, монтажный комплект с планками. Для установки откручиваются болты крепления петли капота, и под них устанавливается верхний держатель амортизатора. Снизу уже снимается болт верхней части крыла, и под него зажимается нижняя часть крепления газового упора. После чего сам пневмоупор защелкивается, закрепляясь неподвижно на металлических шариках верхнего и нижнего креплений. Затем необходимо, слегка прикрыв капот, не задевает ли упор при закрытии возможно но не во всех случаях придется кусачками подрезать мешающий пластик после чего вся процедура повторяется на другой стороне капота пользоваться такими упорами действительно удобно а это мечта любого автомобилиста. Зеркало заднего вида с автозатемнением. Каждый водитель часто сталкивается с ситуацией, когда машина, едущая сзади светом своих фар, слепит вас. Умное зеркало заднего вида, которое умеет самостоятельно заняться от яркого света, что убережет вас от этой проблемы. Лично у меня не раз бывало такое. Я вынужден был просто отворачивать зеркало, потом приходилось снова регулировать. Бегущая строка на автомобиль является отличным инструментом для организации наружной рекламы. Особенно актуально у таксистов в качестве информационного табло. Изделие надежно крепится на заднее стекло с помощью присосок и сразу готово к работе. Отражаемый текст загружается с компьютера через USB кабель. Работает светодиодная панель от прикуривателя. Такс, теперь я знаю, как можно украсить автомобиль и продать старый iPhone. Хм, или же можно продавать рекламу. Интересно. Пожалуй, закажу. Иногда бывает так, что грани болтов сливаются из некачественного инструмента или прикипания. Тогда будет полезен данный набор из 10 съемников для болтов размером от 9 до 19 мм. Внутри у каждой из насадок имеются грани особой формы, которые буквально врезаются в металл болта. Возможно, придется слегка постучать молотком, чтобы острые края лучше врезались в шляпку. Затем болт можно будет легко выкрутить, также просто, если бы у него были все 6 граней. Будет полезно данное приспособление при выкручивании другого проблемных болтов, например, на колесных дисках. А извлечь болты съемника можно будет ударом молотка через металлический пруток. Защита багажного отделения выполнена из водонепроницаемого материала. Длина 1 метр, ширина 80 сантиметров, высота бортика 40. Материал-брезент с ламинированным покрытием из полиэтилена высокой плотности. Пригодится для перевозки различных вещей и предметов, которые могут запачкать или повредить поверхность багажного отделения. Задний бортик оснащен липучками и может откидываться. Дополнительная защита на задний бампер от царапин во время погрузки или разгрузки. На мой взгляд, очень крутая и полезная штука. Так, ну настало время для конкурсов. Для участия тебе надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий. И в следующем видео мы рандомно определим победителя.